вторник, 14 августа. И перед началом я, как всегда, напомню, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о добавлении новых видео. Ну а мы с вами начинаем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущем тенденции нисходящая сохраняется. Торговля ведется уже сегодня вблизи максимальной значений понедельника. Если евро-доллар сможет закрепиться выше уровня 1.1431, то в этом случае можем ожидать начала коррекционной восходящей тенденции, завершение которой позволит присоединиться уже вновь к нисходящему движению по данному активу. Примерно такая же ситуация с парой британский фунт, американский доллар, общее направление сохраняется нисходящим, но сейчас мы уже видим торговлю выше максимума, которые были зафиксированы вчера. Для пробития и соответственно закрепления нам необходимо увидеть по крайней мере одну свечу, которая и открылась и закрылась выше уровня 1.2790. Это максимальное значение вчерашнего дня. И в этом случае мы также можем ожидать начала восходящего коррекционного движения по данному активу, опять же завершение которого даст возможность присоединиться по данной паре в сторону основного движения. По паре американский доллар, канадский доллар пробиваем минимум вчерашней торговой сессии. Я напомню, что по Канаду сохраняется тенденция восходящая, вчера обновили локальный максимум, доходили до уровня 1,3170, но к концу торговой сессии ушли ниже открытия, ну и фактически закрылись на несколько пунктов ниже. Открытие дня. Сегодня торговля ведется уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, что в свою очередь также дает предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения по данному активу, завершение которого даст возможность присоединиться по канадцу в сторону восходящего движения. Аналогичная ситуация с парой американский доллар и японской Вообще, в принципе, по большинству инструментов ситуация будет по Примерно одинаковой. И, ну и, собственно, мы с вами видим, что а, по паре американской доллар и японская иена основное направление сохраняется нисходящим. Но а, сегодня, вот буквально а, текущей 9 часовой свечой, мы уже пробиваем максимум вчерашней торговой сессии, что также дает предпосылки на начало восходящего движения по данному активу. А, по паре австралийский доллар и американский доллар сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению это уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 72.55 и движение дальше на 71. А, начало коррекционного восходящего движения здесь можем рассматривать, в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимума, который был зафиксирован вчера по цене 72.99$. По паре еврофунт сохраняется на текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция нисходящая. В рамках четырехчасового таймфрейма а, общее направление идет на укрепление евро против британского, а, британской валюты. И, собственно, дальше ожидаем снижение а, в том случае, если у нас может закрепиться ниже минимальных значений которые были зафиксированы вчера, и двинемся дальше уже в область 88.52. А, золото вчера уходит ниже а, минимальных значений которые были зафиксированы на прошлой неделе. Минимальный уровень, который мы вчера показывали, это 1191 доллар за тройскую унцию. Следующая цель по снижению – это 1181. Тенденция нисходящая сохраняется. Ближайший разворотный уровень находится на максимальной значении, которые были зафиксированы в конце прошлой недели, на уровне 1217 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent. А в рамках часового таймфрейма продолжает свое движение восходящее. Вчера хоть и а, пробивали, прокалывали отметку 71, но закрепиться ниже данного уровня не смогли. Поэтому пока восходящий сценарий а, по нефти нефтемарке Brent не отменяется. Цели роста это движение в, обла в область 74.41. Ну а в том случае, если цена все-таки сможет закрепиться ниже уровня 70-70, а, то в этом случае будем ожидать вновь начала, а, а, вновь продолжения нисходящего движения по а, нефти нефтемарке Brent. По индексу DAX на текущий момент сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению это область 12196. Сейчас мы также видим торговлю выше максимума, который были зафиксированы вчера в понедельник, но более важный уровень, на мой взгляд, здесь находится в области максимальных значений конца прошлой недели, который был зафиксирован по цене 12703. Ну и биткоин сегодня с утра уже обновил минимальные значения, которые были зафиксированы. 11 августа и движемся по направлению на 5455. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше уровня 6504 доллара за 1 биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня. Как всегда, напоминаю, что если у вас есть вопросы, комментарии, то пишите их обязательно в комментариях к этому видео, и я буду обязательно на них отвечать. Всем спасибо за внимание и до свидания.